Всем привет! Для приготовления десерта мне понадобится 250 грамм клубники, 100 грамм сахара и 15 грамм быстрорастворимого желатина. Соединяю сахар с ягодой. Пробиваю все блендером. Всыпаю сюда желатин, перемешиваю и оставляю набухнуть примерно на минут 10. Переложила массу в сотейник, ставлю на огонь, мне необходимо растворить желатин. В отдельную миску укладываю морд. Массу я довела до кипения, ставлю на лед и начинаю взбивать. Я подготовила форму 15 на 15 сантиметров, это у меня разъемная квадратная форма. Застелила пергаментом и выливаю сюда массу клубничную. Такой танк. Красивый. А так они лучше и У него все есть. И оставляю стабилизироваться, буквально час-два, и десерт будем готов. Прошел час. Достаю из формы. возьму крахмал кукурузный снимаю перламент оставшийся Мам, А да и здесь? А то это? Вкусная ягодная штучка. А, а она хочет кушать? Можно кушать. А я попробую кушать, то тебе начну. А ты нашла. А я попробую, я а тебе начну. И дальше на квадратике. А как где так квадратики? Ты с клубничкой будешь? Ну да Делай клубника Делай клубника Клубника Не пубника, а клубника Я так умею еще Не умеешь еще так говорить? Это я хочу сейчас тест Угу. Это очень вкусно Они такие пружинистые Здорово, мне очень нравится, что здесь минимум количества сахара Можно вообще делать без сахара <coughs> То есть будет натуральный вкус клубники Пахнет очень вкусно Мне напоминает зефир Но это вкуснее, чем зефир Потому что в зефире для тех, кому нельзя Сахар, много сахара